Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев. И сегодня у нас выходной день, хотя вы наверняка смотрите этот видос совсем не выходной и, возможно, он скрашивает ваши будни. Сегодня я еду на соревнования, но, к сожалению, не как участник, потому что тачка сломалась и еду просто посмотреть. Вообще, насладимся с вами природой Сочи. Сегодня у нас потрясающая погода. 21 градус, конечно же, не 30, но 21 тоже пойдет. И я хочу, наверное, по пути вам показать квартиру, которая у нас также есть интересная по хорошей цене в Сириусе с хорошим ремонтом, с хорошим видом в хорошем расположении. На самом деле про Сириус очень много хочу рассказать. Наверное, как доберусь буду ехать от квартиры до Сочи автодрома, вам расскажу перспективы развития и почему все-таки там интересно на сегодняшний день вообще покупать. Ну и пробки в городе начинают нарастать. До Сочи автодрома ехать 1 час и 6 минут, несмотря на то, что это как бы выходной день. А выходной день раньше пробок не было. Ну, как бы летом-то они, конечно же, были, а вот осенью-то в выходные можно было спокойно передвигаться. Но у нас хотя бы тепло, приятно, зеленое и рядом морюшка есть. Едем в Адлер и наслаждаемся природой. первым делом самолеты но девушки потом господа приехали Сарента парк вон он там а, у нас здесь есть реально очень крутая квартира а, по цене на 19 миллионов рублей сейчас я зайду вы посмотрите что там действительно очень крутой ремонт по ней правда сейчас идут переговоры но они могут не состояться поэтому я вам просто покажу что она у нас есть а вы там дальше уже разберетесь в общем верхний этаж вон тот вот угол очень крутая квартира с очень крутым ремонтом Делал мой товарищ, он ее себе покупал Хотел в ней жить, но сейчас планы поменялись Но он столько бабок ввалил в этот дизайн Столько денег ввалил в этот ремонт Он просто сам дизайнер и сам занимается ремонтами в Москве Но сейчас мы зайдем, вы просто все увидите Я думаю, что глаз будет радовать Рядом парки, скверы Вот бамбуковая роща, здесь нет плотной застройки Вон там вот находится Эмеретинский, весь Сириус Всякие там большие айсберги Фишты, Это я про стадионы Концертные площадки, ровно вот прямо напротив нас здесь находится морской порт Сириуса. Ну и как бы приятный дом с подземной парковкой в очень крутом расположении и близко к морю, соответственно. Сразу как заходите, у вас открывается такой приятный ремонт в светлых тонах. Причем здесь реально заморочились много над чем. То есть нет вот этих стандартных выключателей. Все включается с кнопки. Сейчас нам все прогрузится. И мы с вами увидим электричество. Вы, в принципе, уже наверняка видели эту квартиру у нас либо на канале, либо на сайте. Чуть попозже со всем интерьером разберемся. То есть, ну, здесь реально все красиво и замечательно. Самое главное, конечно, это вид. То есть, мы находимся, по факту, в первой береговой линии. Вон, я вижу, самолет летит. Мы сейчас с вами пойдем его посмотрим на балкончик. А пока он подлетает, я вам покажу, как выглядит сама по себе кухня-гостиная. То есть это 47, по-моему, квадратных метров, 47 или 45, я запомнил, к сожалению, с очень крутой мебелью, с техникой. Все, что вы здесь видите, все было сделано на заказ, потому что сам человек очень педантичный, очень разборчивый, но ну, дизайнер, как бы он и в Африке дизайнер. То есть все здесь сделано хорошо и красиво. Белая кухня аккуратная, а техника вся Bosch. То есть Bosch, Bosch, Bosch, Bosch. Так, холодильник, по-моему, тоже Bosch стоит. Так, где, где, где? Да, холодильник тоже Bosch. Шампанское. Что у нас там самолет подлетает? Пойдемте сейчас как раз посмотрим самолет и дальше продолжим. Потому что много кого именно смущает сама вот эта часть. Думаю, что громко. Выходим с вами на балкон. И вот, собственно, этот красавчик и летит. То есть, как вы понимаете, он не на взлетной тяге, просто на обычном снижении. Зрелище максимально красивое и крутое. И мы сейчас с вами зайдем в квартиру и послушаем, как это выглядит. Вот, в принципе, и весь самолет. То есть в квартире-то его даже и не слышно. А он прям над домом. Красиво смотрится, все эстетично. Ну, романтика, согласитесь Смотришь, как садятся самолеты Прямо над морем, а море вот здесь Это морской порт Вот она яхта запаркована По некоторым слухам, это яхта ВВ а Справа у нас находится Сучифурния Это пляж такой А еще вот там вот, через речку Вон там строится горизонт Это клубный типа ТРК Мандарин Там очень много ресторанов, сыроварня Там всякий клуб вода. Ну, я, к сожалению, просто человек не клубный, поэтому я вам не могу все их перечислить. Очень круто, что все близко. Вот, по сути, Сириус, то есть мы в черте его находимся. Здесь прописка именно Сириуса. Все как бы здесь в этом плане хорошо. Вот спальня. То есть здесь также стоит синяя двуспальная кровать. Гардеробочка, все здесь аккуратно размещается, все изначально продумано, места везде хватает. Заметили, да, как прикроватные тумбочки сделаны. То есть, это не просто какие-то поставленные языки, это сделанные на заказ, прикрученные к стене с проходными, по-моему, выключателями. Ну, то есть, реально продумано все: белый телевизор, Samsung, Smart TV. То есть, можно смотреть ютубчик, управление голосом. Ну, то есть, нифига не дешевая история. Вот, пожалуйста, это все есть. А, далее. Пойдемте посмотрим, как у нас выглядит санузел. Санузел с душевой кабиной. Хорошего размера. То есть можно здесь и вдвоем душ принять. О, есть какая-то ниша. Как она открывается? Ниша под всякие вот барахлишка, которые используется в ванной комнате. Инсталляция. И с этой стороны тоже инсталлирована каменная раковина. Кстати, маленькая такая стиралочка. Но тем не менее. То есть захотите, можете поменять. Не хотите, можете не менять. На 4 килограмма, причем, блин, такая она прям, миниатюрная. Ну, конечно, если у вас здесь будет четверо человек, вам ее не хватит. Если вы. Хотя у человека, вот у этого чья квартира, по-моему, 5 или четверо детей. И 4-килограммовая машинка. Почему 4 или 5 детей? Потому что детская комната здесь представлена вот такой вот историей. Смотрите. Это трехярусная кровать, также сделанная на заказ. То есть вы ее вообще нигде не купите, она нигде в свободной продаже не продается. Один вниз, на второй ярус и на третий. На самом деле детям, мне кажется, это вообще очень прикольная история. Вот, потому что я, помню, в детстве очень любил спать вот повыше где-нибудь, так что у меня такой ну, создается уют. Я бы спал вот тут вот сверху. Матрасы все такие аккуратные, ортопедические. Блин, нифига, серьезно. Но если, например, вот эта история не нужна, то есть выводы под телек, под зарядку. То есть все, пожалуйста, здесь можно реализовать. Повешите телек сюда, и будет у вас где-нибудь кровать стоять, ну, может быть, вот здесь. То есть двуспалочка сюда лезет. Никаких проблем нет. Ну и также гардеробная вот такая вот зона. Ну и в коридоре тоже стоит большой шкаф. Тут еще есть водонагреватель. Вот он, он спрятан. И достаточно высокие потолки но по ощущениям здесь около 28 29 то так мне безусловно нравится вот это место потому что именно здесь будет собираться вся семья здесь можно обедать и здесь у вас есть вид на море с разных точек вообще туда туда туда то есть вы везде куда не смотрите везде у вас море кого-то конечно пугают и смущают самолеты кого-то не пугает кому-то нравится расположение и уже то, что готовая квартира. Короче, на сегодняшний день она стоит 19 миллионов рублей. И для «Сириуса» это очень крутая цена. Потому что здесь вы можете ну, черновые купить по таким деньгам. А здесь квартира, в которой в ремонт валили, по-моему, около четырех. Но она при этом продается по очень хорошей цене, потому что человеку нужны денежки. Так что, господа, вы ее можете рассмотреть. Она действительно крутая. Я за нее ручаюсь, потому что здесь действительно мой товарищ ее делал, и она очень классно вообще вся продумана полностью. Осталось так, чтобы вам она понравилась визуально. Вы приехали, влюбились в нее и купили. Вот и все. Кстати, в ипотеку тоже можно забрать. С квартирой мы, господа, разобрались. А теперь мы едем на соревнования на Сочи Автодром. По пути поговорим про Сириус немножко. Я в последнее время очень много говорю, что в Сириусе будет расти цена. Но никогда не говорю именно факторы почему. И это на самом деле тема для отдельного видео. Но я попытаюсь вам сейчас кратко как-то объяснить, почему я так считаю. Во-первых, сам по себе Сириус действительно не засран застройкой. Здесь, безусловно, есть объекты, которые можно подобрать, и сейчас государство именно этим и занимается. И у этого самого района есть все задатки, чтобы стать идеальной городской территорией. Со скверами, парками, малоэтажной застройкой, как вот эта, с инфраструктурой мирового уровня, с крутыми ресторанами и со всем, что нужно для люксовой локации. При этом сюда же засовывают образовательные центры, спортивные организации, мирового именно класса то есть это получается территория в которой вы можете и культурно э, как-то одухотворяться и также спортивно наполняться при этом после этого спорта ходить на гастрономические ужины наслаждаться всем этим при этом здесь же находятся самые чистые самые крутые пляжи без волнорезов в сочи плюс здесь располагаются одни из самых лучших гостиниц пятизвездочные и так далее на сегодняшний день строят еще одно и самый наверное главный именно момент что э, эта земля именно государством наполняется сейчас то есть ВВ захотел сделать крутой город в Сочи они выделили его из Вообще состава Сочи, они даже для этого, но частично, поменяли конституцию и начали выделять федеральные территории для того, чтобы местное управление не засрало их священный Грааль. То есть все, что происходит в Сириусе, вот здесь, Контролируется напрямую Москвой не Соч. Вообще. У них свой бюджет, своя полиция, своя скорая помощь, прокуратура. И все эти люди привезены сюда, с Москвы. И еще раз, большой плюс: что все это реализуется не за счет частных инвестиций. Это все делается только за счет государства. При этом здесь есть еще возможность где разгуляться. Вы обратите внимание, сколько здесь полей. То есть нужно немножечко уплотнить застройку, уплотнить ее не многоэтажными а вот такими домами с бассейнами, совсем всем-всем-всем. Дополнить инфраструктуру, а между прочим, краны сейчас именно это и делают. То есть вот конкретно здесь сейчас строят центры единоборств. Вон там, где краны стоят, строят самый лучший в России, по-моему, второй в мире концертный зал с оперной, ну, в общем, с чем-то там еще. А, здесь же будет проходить кинотавр, здесь же будет проходить новая волна, здесь же будут проходить все российские и мировые состязания по спорту. Здесь есть теннисная академия, футбольный клуб, хоккейная арена, фигурное катание, Сочи-автодром, где проходит Формула-1. То есть все мировое собирается на маленьком клочочке Сочи, в Сириусе, который по факту уже Сириус и не является Сочи. Если здесь реально сделают все так, как задумано, приберут береговую линию, построят нормальное жилье, уберут некрасивую, неказистую застройку, то, что было изначально построено с нарушениями, как-то это все причешут, то у «Сириуса» есть все возможности, еще раз повторюсь, стать идеальным городским пространством в России. Здесь будет вообще все, что только можно будет представить. И поэтому цена здесь не будет дешевой, это будет самое дорогое место в России вот здесь. И осталось подождать всего лишь года два, может быть, три, когда это все действительно реализуют. И вот тогда, я думаю, что мы увидим здесь цены миллион рублей за квадрат среднее, может быть, полтора, может быть, еще что-нибудь. У меня есть знакомые, которые сейчас покупают Мантеру. Монтера – это Мариот. Это апартаменты, которые строятся прямо напротив образовательного центра, и они говорят, это крутая цена. В Москве за эти деньги такого класса недвижимость ты не купишь. Как бы да, но там не будет наполнения, не будет соседства, а здесь это все рядом. И мантера стоит миллион восемьсот за квадрат. Господа, и мы увидим Сириус, что он будет дальше отрываться от основного населения страны. Он будет дорожать, дорожать, дорожать, дорожать, дорожать. Поэтому если у вас сейчас есть возможность 10, 15, 20 миллионов рублей, к сожалению, цены на Сириус на сегодняшний день такие именно на законные объекты, то вложите их сюда. Вы точно не пожалеете, но самое главное, не пытайтесь сэкономить и не покупайте какую-нибудь хрень. То есть здесь нужна исключительно законная недвижимость, которую не смогут убрать. Это могут быть фрукты, это может быть эмеритинские высоты, это может быть и сам ЖК, это может быть сесайд, бархатные сезоны. Много что из объектов может быть рассмотрено в Сириусе. И вот это в дальнейшем, когда здесь запустится инфраструктура, и когда это будет приближено действительно к идеальному месту в России, и может быть даже и в мире, это будет стоить просто сумасшедших бабок. Вы можете поверить, можете нет. Но вроде сколько раз мы говорили своим клиентам, ребята, вкладывайтесь в этот объект или вкладывайтесь в тот, ни разу не окорали по цене. А мы приехали на Сочи автодром, товарищи. И сейчас здесь пройдемся немножко по локации, посмотрим, что и как. Мы находимся в техпарке, и это чистая зона. Исходя из того, что сейчас высокий уровень заболеваемости нас, во-первых, всех заставили одеть маски, а во-вторых, всем сдать ПЦР-тесты. Причем, даже если есть вакцина, ПЦР-тест обязателен. Мы на прошлой неделе соревновались, и у нас кончился мотор. Его не успели починить, поэтому, собственно, я и не еду. Поглядим, что происходит. Мы находимся на основном полотне формула 1 Вот конфигурация. Сегодня нет никаких парных заездов, только квалификация, одиночные заезды, завтра будет мясо. Такой проезд на вяло на самом да. деле. Следующий Банковор, проезд наш крейзи, товарищ да. из уфы, Юрий Невский. Пожалуйста, оторвалось колесо у человека. Вы это все видели сейчас в режиме онлайн. Сейчас будет долгая эвакуация, прогрузка На самом деле на Сочи автодроме очень прикольные работают службы. Никак на остальных трассах все сильно быстрее происходит. То есть тут эвакуатор стоит за кутке, он еще и не один, еще есть еще формульный эвакуатор. Один тут второй судьи держит. И, короче, то есть они сразу приезжают, сразу эвакуируют, если что, тушат. А на остальных трассах, к сожалению, чуть-чуть подольше это все происходит. Ну, Сочи автодром как бы формульная трасса, которая, кстати, также относится к Сириусу. А, кстати, пока мы сидим тут, смотрим, пока тачку грузят, вот здесь вот, на этой площади, на пятачке, собирается построить город мастеров. То есть вот здесь вот в центре будет амфитеатр. Там будет какая-то типа полусцена, а вот здесь вот будет застроен помещениями, а что-то тут будет делать. К сожалению, назначения я не знаю, а вот там вот через вот эту всю площадь, видите, да, краны стоят, там строят центр единоборств. Это вот ледовая арена Айсберг, там теннисная академия, здесь еще тренировочная вот арена, есть фигурное катание. ледовой дворец большой, а позади нас ну, Олимпийский огонь вы так знаете. А вот здесь у нас дрифт проходит. Какие дела? Я думаю, что на этой нотке мы с вами закончим видос. Посмотрите вообще, какой вид Айсириус открывается. И вот это вот все в дальнейшем еще поплотнее застроят. Не будет вот этих огромных полей, будет замечательно. А вон там вот, если ну, присмотреться, видно, как строят Монтеру. Самый дорогой на сегодняшний объект вообще в Сочи.